Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня мы делаем тороп-прогноз для знака Овен на февраль месяц. Немножко мы задержались 6 февраля. Уже да, записываю. Но давайте все равно посмотрим, какие события, какие задачи на февраль месяц стоят перед овнами. Короткий такой сделаем расклад. Итак, задачи овна. Дорогие овны, задачи перед вами стоят финансовые и родовые. Имеется в виду, что вы должны позаботиться о материальном обеспечении своей семьи, своего рода, подумать о том, как может быть больше зарабатывать или как деньги правильно использовать, чтобы их приумножить или как позаботиться о том, чтобы сделать, создать базу для того, чтобы передать что-то детям, да, чтобы их, может быть, выучить, чтобы заложить основу их материального благополучия. Также эта карта может говорить о том, что в вашей семье могут быть какие-то события, связанные с семьей, или решение вопросов родственников, детей. Может быть, вас пригласят на юбилей старшего родственника, или будет свадьба в семье в вашем роду. В общем, какие-то события, касающиеся, изменений или праздников в вашем роду, в вашей семье и финансовые вопросы. Вот главная задача вашего месяца. Давайте посмотрим по событиям. События. Во-первых, это государство, работа с государственными органами, да, обращаться будете по поводу своих дел, каких-то бумаг, справок, решений вопросов. Также могут быть вопросы, связанные с начальством, когда вы будете встречаться, что-то обсуждать. И для кого-то эта карта может еще говорить, что у вас есть возможность занять возможное положение. Если вы к этому стремились и у вас были предпосылки для этого, то есть возможность занять какую-то должность или взять на себя больше ответственности. Вторая карта восьмерка мечей» говорит о том, что у вас будет период в феврале, когда вы не сможете распоряжаться своими деньгами, ресурсами, энергиями так, как вы хотите. Вы как будто бы будете зависеть от какой-то ситуации или от каких-то людей. Возможно, от а, вот этих людей, да, от государственных людей, от каких-то организаций, от начальников, а, от людей старше вас, да, по статусу, по должности или по возрасту. А, если это по должности, то эта карта говорит, что вы будете а, в таких условиях, что вам не дадут свободно действовать. А вы будете зависеть от каких-то бумаг, инструкций, или вот от людей, или от материальных каких-то возможностей. Раз у нас карта задач стоит материально улучшить свою жизнь, да, навести там порядок, приумножить свои деньги заработать то это возможность возможно такая ситуация когда из-за того что вам надо заработать вы будете чувствуя себя вот в таком как бы плену вот этого вот этого вот этой задачи да будете вынуждены работать много отдавать возможно финансовые какие-то долги закрывать кредиты пахать совет по этой карте что нужно искать выход нужно не сидеть сложа руки, нужно предпринимать какие-то действия. Здесь человек отказывается от действий, да? А нужно действовать, чтобы решить свои вопросы. Возможно, нужно как раз и решать. Также это может быть долг морального такого плана, да, перед старшими людьми своего, возможно, рода или перед старшими людьми, людьми по званию, по должности. В общем, это такая карта, которая говорит, будет период, когда вы не сможете действовать так, как вы хотите, да, распоряжаться своими ресурсами, временем или деньгами. Но а, этот период нужен для того, чтобы подтолкнуть вас к действиям, чтобы вы начали а, решать вопросы финансового характера, думать об этом, предпринимать какие-то усилия. А, следующая карта «Дама Жизлов». Тоже, смотрите, у нас две карты Жезлов. Это работа, да, это социальное какое-то продвижение, социально какие-то движения. Но Дама Жезлов, она говорит о том, что будет а, такое напряжение, видимо, по поводу того, чтобы выйти из этой ситуации, да, из какой-то такой, который вас не устраивает и вам не нравится. И а, здесь а, тоже а, Дама, как и Король, она занимает какое-то положение, она имеет влияние на вашу жизнь, да, вы тоже... С помощью нее можете решить какие-то вопросы, но нужен правильный здесь подход. Дама Жезлов следит за соблюдением порядка, инструкции. Да, возможно, будет сильный контроль на работе. Да, может быть, там нужно соблюдать дресс-код или режим работы да, какой-то не очень удобный. Может, вы работаете допоздна или ночью, или приходится задерживаться. Но ну, и вот эта дама, она следит чтобы все правила соблюдались. Возможно, ну, она снова указывает на то, что много зависит. Вот две карты фигурные, да, они говорят о том, что многое в этом месяце будет зависеть от окружающих вас людей и, возможно, именно тех людей, которые стоят выше вас по должности, по званию, поопытнее, да, или это как государственные органы, люди, которые занимают какие-то такие посты. В общем, то, что касается ваших дел, вам нужно предпринимать усилия. Но вы должны понимать, что нужно контактировать хорошо с начальством, да, с государственными какими-то органами. И здесь хоть и будет не как сказать, нелегко чем-то, да, нужно жертвовать. Но это нужно для того, чтобы улучшить свое материальное положение. И карта шестерка Пентакли, она говорит, что вы получите помощь, если она вам будет нужна. И э, если у вас хорошо дела обстоят с работой, с финансами, то вы сами сможете кому-то помочь. Здесь важно понимать, что вот из этой ситуации, чтобы выйти, да, не просто надо вот попросить помощи, и одноразово, ну в смысле не одноразово, а что вы просите помощи, вам помогли, и вы снова можете потом рассчитывать на эту помощь. Здесь нужно понимать, что из этой ситуации надо выходить мелкими, планомерными какими-то шагами, да, маленькими. Вы должны просто наметить себе план выхода из этой ситуации и придерживаться его, потому что сегодня вам помогают, да, в этом месяце вам окажут эту помощь, у вас получится да, решить какие-то свои дела с помощью вот этих людей, у вас получится а, реш, начать решать вот эти свои вопросы, да, которые вас сейчас сдерживают, не нравятся вам. А, возможно, надо начать а, больше отдавать там долги, кредиты, чем а, у вас написано по графику, или делать а, больше движений, чтобы выйти из какой-то сложной ситуации жизненной. Ну вот помощь вы получаете, да, если надо финансовую помощь, если надо там моральную. Но вы должны понимать, что из этой ситуации надо выходить. Здесь нельзя рассчитывать постоянно на эту помощь. Нужно самим предпринимать что-то, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Давайте посмотрим... Вообще эта карта, конечно, может еще говорить о том, что у вас будут э, доходы, э, какие-то приход э, финансов и денег, да. Но все равно эта карта, она говорит о том, что не расслабляйтесь э, то, что вы получите. Надо все равно делать дальше какие-то шаги. Давайте посмотрим по работе. В работе у вас открываются новые пути, какие-то новые дороги. Вы начинаете движение от переживаний, от какой-то такой сложной ситуации к лучшим да, берегам, вы начинаете менять ситуацию. По крайней мере, у вас есть эта возможность. И вот надо вот эти руки это развязать, глаза развязать, искать эти пути да и отправляться вот в новый путь, в новую дорогу. У кого-то может быть поездка да, по рабочим делам, у кого-то будут просто перемещения там по городу, по офисам, по объектам, много будет передвижений. Здесь необходимо тоже движение да, в работе, здесь надо двигаться, здесь не нужно сидеть. И вторая карта Король кубка — говорит о том, что вы можете добиться успеха на работе в этом месяце а, с помощью тоже человека. Видите, у вас очень много фигурных карт в раскладе, поэтому обращайте внимание на людей, прислушивайтесь к ним, смотрите, как они могут вам а, помочь, что может сделать король. А, Чаш, он а, хорошо расположен да, к человеку. Ну, в смысле к вам, он всегда окажет помощь, он всегда поддержит, он всегда окажет какую-то услугу, даст, может быть нужна консультация юридическая, какой-то совет, поддержка моральная. Есть такой человек, ищите его в своем окружении, он вам поможет. Если это касается начальника, да потому что короли у нас могут означать начальников, то этот Король, он говорит о том, что к вам благосклонные звезды, благосклонные люди. Вы можете рассчитывать на поддержку. Но здесь надо проявлять активность. Надо, ну, Вам это не, не чуждо. Вы всегда да, готовы активничать. Поэтому воспользуйтесь просто этим месяцем, чтобы продвинуться по работе, чтобы начать какой-то новый путь, новое, может быть, направление. А много передвигайтесь. Не сидите на месте. Вас ждет успех. Давайте посмотрим по отношениям. Чаш, туз чаш, иерофант. Ну, вообще, если вы одинокий человек, то карта действительно может говорить о том, что вы измените свой статус. Это брак, это если вы одиноки, да? Это выход замуж, женитьба. Если даже не вы сами, может быть, ваши дети, потому что карта задач у вас семейная, статус вы измените, или, может быть, вы станете бабушкой, дедушкой, или будут какие-то у вас праздники, события, которые переводят вас на новый виток вашей жизни. Но это приятное, приятные да, события, потому что туз-чаш — это эмоции, приятные эмоции, праздники, застолья. Действительно, и здесь мы говорили про праздники, и здесь, возможно, да, в семье, в вашем роду будет какой-то праздник который принесет много приятных эмоций. И Рафан еще может говорить, допустим, о выходе на пенсию. Это когда мы в глазах окружающих, окружающих становимся другими людьми, да? У нас какие-то другие появляются, может, обязанности, ответственность. И как совет эта карта говорит, что если вы будете принимать в этом месте решение, то нужно поступать в соответствии с законами или традициями вашей семьи, вашего рода. Поступать так, как принято, да, не в разрез общественному мнению или мнению семьи. Карта может еще говорить о том, что вы можете встретить какого-то учителя да, или сами стать учителем для кого-то, передавать свой опыт жизненный, учить чему-то. Если вы уже имеете такой опыт, то это хорошее время для того, чтобы его передавать. Давайте посмотрим теперь еще одну колоду карт «Трансерфинг реальности». Эта колода учит нас, меняя свои мысли свое мировоззрение, менять свою реальность. Если нам реальность не нравится, что мы можем сделать? Не воздействуя на мир, а работая с собой. «Двойка души» — ангел-хранитель. Какая классная карта, да? Карта говорит о том, что если вы, вам нужна поддержка, призовите Ангела-Хранителя, даже если вы в это не верите. Когда вы думаете об Ангеле-Хранителе, он всегда с вами находится. Когда вы просите о чем-то, то, то Ангел-Хранитель слышит, и без вашей просьбы он не может начать действовать. Карта просто говорит о том, что вот если вам сейчас тяжело и не на кого опереться, Просто создайте даже себе, если вот вы не верите, да, создайте себе ангела, представьте его. Просто если вы поверите, то он уже существует. Вообще все, что мы можем представить, все реально, говорит эта карта. И когда что-то происходит, то, что вы просили, когда вы чувствуете помощь, вот была у вас сложная ситуация, допустим, вот такая, да, и вдруг приходит помощь, вам оказывает, вот карта помощи, здесь карта помощи, да. Не забудьте поблагодарить ангела-хранителя за эту помощь. Итак, дорогие умны, вот такой прекрасный расклад у вас на февраль. В этом месяце у нас все планеты идут прямо, поэтому у вас есть хорошая возможность сдвинуть с мертвой точки какие-то дела, да, решить какие-то проблемы свои, какие-то задачи. Воспользуйтесь этим месяцем, и у вас все получится. А я желаю вам удачи. Подписывайтесь на канал ставьте лайки, делитесь с друзьями и до новых встреч, дорогие друзья!